The next station Смоленская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Смоленская. Смоленская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Киевская. The next station is Киевская. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Станция «Киевская». Переход на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линии. Выход Киевскому вокзалу, павильону МЦД и аэроэкспрессом в аэропорт Внуково. «Киевская». Внуково. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – выставочная. The next station is выставочная. C выставочная. Переход на станцию Деловой центр большой кольцевой линии. Выход к железнодорожной платформе Тестовская, первый диаметр и аэроэкспрессом в аэропорт Сереметьева. This is выставочная. Change here for Деловой центр, Line 11, D1 and air express trains to Сереметьево аэропорт. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Международная. Международная. Переход на станцию Деловой центр Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе Тестовская, первый диаметр и Аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Конечная. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона.